Всем привет, друзья! Есть у меня вот такой вот пляжный зонтик. Но он также отлично подходит для летней рыбалки, а именно когда сидишь где-то на жаре и негде укрыться от солнечных лучей, просто под него ставишь себе рыболовный стульчик и рыбачишь. Но у него есть один недостаток, а именно это крепление, которое втыкается в землю. Точнее, уже у меня его нету. Было оно пластмассовое и давно-давно расколотилось. Ну и сейчас я покажу, как сделать для такого зонтика очень классное крепление, которое будет служить уже там не один год. Будет неубиваемым. Как всегда, все буду делать из старого хлама, а именно из того, что попалось под руку. Единственное, я вот сделал вот такой вот барашек, это обычная пробка от сока. В нее с помощью эпоксидки вклеил винтик вот такой вот. Трубочка у самого зонтика, как видите, практически вообще нулевая, очень тонкая. Поэтому ее изнутри надо будет немного усилить. Для этого отлично подошла 20-я полипропиленовая труба. Единственное, мне надо будет заплавить сейчас здесь вот носик, ну и сделать как бы такую заглушечку. Дальше тоже попалась вот такая вот трубочка тонкостенная. Они, видите... Отлично друг в друг друга входят. Она также будет применена в изготовлении крепежа. Ну и тоже вот нашелся кусок вот такой вот проволоки из нержавейки. Это ухо от старого дивана. Из него я сделаю штыри, которые будут вбиваться в землю. Из куска алюминия сделал вот такую вот вороночку. Сейчас при помощи фена нагрею край полипропилена. И попробую заострить его, чтобы получился такой остренький конус. маленько подсыла, давайте посмотрим что там получилось внутри ну вроде конус получился продолжаем дальше теперь немного обработаю наружную трубку а именно выровняю края и уберу фаски после того как обработал трубку нужно все примерить заходит все хорошо верхнюю часть можно будет просверлить пару отверстий и закрепить на саморезике. с основной стоечкой практически работа закончена Переходим на сборки самого крепления. Чтобы вам было понятнее, сейчас нарисую как будет выглядеть крепление. Здесь будет основная трубочка, дальше с двух боков будут вот такие вот четыре, здесь будет такая вот лапка, соответственно они будут заострены. Эта вот часть будет вбиваться в землю, сюда будет втыкаться зонтик, но ну, а с этой стороны в виде крепления будет стоять барашек через гаечку. Если было плохо видно, вот поближе покажу вам рисуночек, что должно получиться. Чтобы ничего не мудрить, просто вот так вот зажал тиски и подгибаю. В нужный мне размер. Красота мне тут не нужна. Главное функциональность. Но ну, Это все выровняется. Сейчас надо загнуть под 90 градусов. Это будет сама педалька, ножка, которую можно будет втыкать конструкцию в землю. Слишком большой, я думаю, делать не надо. Сделаю 5 сантиметров. Будет достаточно. Также опять зажал тисками. И спокойненько выгибаю. Друзья, уже что получается. Теперь вот этих вот две части надо будет отпилить болгарочкой и немного заострить. После того, как заострил, сразу же немного затупил кончики, чтобы не пораниться. Ну, и удобнее будет транспортировать. Практически крепеж готов. Дальше идут только сварочные работы. А, ну еще здесь надо будет сейчас просверлить отверстие под гаечку. Это трубка со швом, поэтому лучше всего делать отверстие напротив шва. Накернил. Ну, Отверху отступил примерно 2 сантиметра. Этого, думаю, будет достаточно. Остается только засверлить. Дальше, друзья, остаются только сварочные работы. Чуть не забыл, что надо зафиксировать еще внутри полипропиленовую трубу. Заранее уже отметил, где у меня будет вкручиваться саморезик. Также немного сейчас накерню и до середины засверлю отверстие вот таким вот тоненьким сверлом, чтобы можно было вкрутить потом саморезик. Конструкция зонта, конечно же, немного утяжелится, зато будет все крепко и надежно. Ну, вот примерно что получится. Сбегал к другу немного Подварили, все, стоечка готова Осталось теперь это все дело зачистить и покрасить В общем, вот такое вот изделие у меня получилось Все-таки придется, наверное, немного покрасить краской Чтобы не ржавело в местах сварки Вот так все в порядке Вставляем Здесь вот фиксируем, поджимаем Все держится надежно Вот этой частью втыкаем куда-нибудь в грунт ну, и Дальше сюда или молотком, или ногой поддавливаем под каким вам нужным углом. Вот такая вот, друзья, стойка получилась. Ничего сложного, как вы видели. Потратил я на работу около двух часов вместе со сваркой. Сейчас еще покрашу. И хоть завтра уже можно будет выезжать на рыбалку. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, это видео для кого-нибудь было полезным. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, до новых хороших видео. Всем пока.